Здравствуйте, дорогие франчези! С вами Надежда Тыщенко. И мы сегодня с вами поговорим о том, как нанять, обучить администраторов свой детский садик, как его контролировать да, и себя раскрутить, чтобы мы могли выполнять более стратегические задачи. Сейчас включу презентацию. Мы с вами начинаем. Как жаль, что в сутках всего 24 часа. Потому что нам, как руководителю, если мы будем контролировать абсолютно каждого сотрудника, то нам не хватит времени на нормальную жизнь, да, как бы на выполнение каких-то стратегических задач в саду, если мы будем постоянно заниматься тем, что мы решаем какие-то текущие вопросы. Поэтому я очень рекомендую вам нанимать в свой детский сад смело-администратора. Сейчас я расскажу, как это сделать, как его найти, как контролировать его деятельность и расскажу вам да, несколько принципов работы с администратором. Каким вопросом вопросы сегодня с вами будем поднимать на нашем занятии? Первое это что такое делегирование, в чем цель делегирования, какие у него задачи? Второе это правила эффективного делегирования. Это относится не только к администратору, но и в принципе делегирования вообще любому сотруднику в части своих задач. Третье – это как правильно подбирать и обучать администратора. Четвертое – это функции. Мы должны четко понимать, какие зоны ответственности администратора, чем он конкретно занимается. Да? То есть такая небольшая должностная инструкция. Пятое – это у нас схема контроля за работой управленца или администратора. Мы у себя в сети называем это администратор, вы можете называть директор детского сада, заведующий, управленец. Да? То есть это человек, который второй после вас, который замещает вас и выполняет текущие задачи в детском саду. И шестая, последняя шестого последний вопрос – это принципы мотивации администратора. Потому что администратора очень важно правильно мотивировать. Вот это мы немножко сюда передвинем что вообще такое делегирование и какие у него задачи. Делегирование — это процесс передачи руководителям части собственных полномочий, прав, обязанностей своим подчиненным. И частично то есть мы возлагаем на этих подчиненных ответственность за результат. Надо понимать, что вы не можете полностью возлагать полную ответственность, да, потому что администратор, особенно если он плохо обученный, да, он может вначале выполнять некоторые вопросы, решать неправильно. Поэтому это тоже у вас у всех должно быть сердце, то есть вы должны это понять и сразу многого не требовать, потому что постепенно он все равно научится. Какая у нас основная цель делегирования для вас, как для руководителя детского сада? Это освободить ваше личное время для того, чтобы вы могли решать стратегические задачи, например, такие как открытие новых филиалов, да, как продумывание да, какой-то новой концепции у себя в саду. То есть ваше развитие, развитие вашего бизнеса ⁇ это ваша задача, ваша основная задача. А текущая задача мы уже можем делегировать. Я немножко сейчас расскажу вам про задачи. Первое, главное, да, это разгрузить вас руководителя, как руководителя, потому что нам свойственно выгорать, переутомляться, если мы слишком много на себя задач сваливаем, у нас заканчивается полет фантазии. И мы уже не можем действовать полноценно, да, то есть приносить больше пользы, когда мы устали. Второе, это сделать так, чтобы каждый занимался своим делом. Это относится как бы, к вашим именно сотрудникам, потому что администратор, он следит за деятельностью всех ваших сотрудников. Если вы будете брать на себя такую задачу, как следить за деятельностью, да, общаться с родителями, то вам будет очень трудно, потому что вы сосредоточитесь на текущем проекте, и у вас не будет фантазии для новых проектов. Третье – это избежать текучки кадров, потому что у вас неэффективная организация процесса. Это бывает, когда мы начинаем вот хвататься за все подряд, становиться там, допустим, вместо воспитателя работать, вместо того, чтобы своей деятельностью, да, заниматься. То есть мы некоторые вопросы можем упускать. Например, мы можем пропустить какие-то оплаты от родителей, да или забыть про то, что у нас идет закупка. Поэтому я рекомендую все-таки возложить эту функцию тоже на администратора. Четвертое – это сделать работу команды более эффективной, равномерно распределяя задачи. Почему? Потому что у нас сотрудники, мы должны все равно им доверять. И задачи мы должны распределять равномерно. То есть если мы дали кому-то одну задачу, да, воспитателю какому нибудь там, празднику подготовиться, то нам надо всех сотрудников подключать. Будет эффективно, если человек, администратор у вас обученный, да, который умеет задачи правильно распределять. И пятое, это делегирование, об этом я тоже немножко уже сказала, это элемент доверия в команде. То есть когда вы умеете делегировать другим людям, да, у них складывается ощущение, что вы им доверяете, и это... Ощущая да, эту ответственность, ваши сотрудники работают более эффективно. В любом делегировании есть основные правила, да, которые мы должны обязательно соблюдать. Во-первых, вы должны поддержать своих делегатов. Если вы делегировали какую-то задачу, не надо беспрерывно человека критиковать за неправильное да, выполнение задачи. Вы должны их поддерживать, особенно если эта задача для человека новая. Если он никогда такую задачу не выполнял, то на первых этапах вы должны ему оказаться содействие. Второе. Критика должна быть осторожной. Когда у вас появляется в детском саду новый администратор, допустим, да, и он что-то делает, по вашему мнению, неправильно, возможно, он пришел из другого детского сада, и там были другие требования. Ваша задача — критиковать его осторожно, чтобы он не испугался, не убежал, да? и рассказывать ему, как это делать надо правильно. Четкая должностная инструкция при делегировании. То есть если вы кому-то даете определенную задачу, вы должны обязательно четко описать процесс да, ее выполнения. Четвертое – это обсуждение задач на каждом этапе и прислушиваться, если ваши подчиненные сообщают о каких-то проблемах в работе. То есть вы должны, да, воскладывая какие-то свои задачи, например, показ детского сада, если у вас не получается, да, на другого человека, вы должны обязательно прислушиваться и следить, это уже пятое, чтобы вашим подчиненным точно хватило и ресурсов и времени на выполнение работы. Потому что если у вас воспитатель, допустим, в это время проводит занятия, у вас на месте нет, ему надо показывать садик, да, то вы, получается, у вас вы сталкиваетесь с тем, что одна задача у вас не выполняется. Соответственно, вы должны четко ему рассказать, какую задачу, в какое время он должен делать. Задачи все мы ставим обязательно четко. Мы не передаем эти задачи через третьих лиц, да, допустим, передаем там через няню, просим воспитателя что-то сделать. Нет, мы, мы обращаемся конкретно к сотруднику. Иначе зона ответственности у вас будет распыляться между двумя людьми. Почему? Потому что если задача будет выполнена плохо, вы начнете спрашивать, и у вас сотрудники начнут друг на друга переводить, как сказать, переводить ответственность. По необходимости в процессе мы можем вносить корректировки в работу. Это будет не в виде критики, а именно в виде корректировок. Если вот у вас работает новый администратор, да, и к примеру, вам надо заказать еду в детский сад, да, продукты питания, и что-то он сделал неправильно, что-то он заказал неправильно, вы должны объяснить ему, как надо, и внести корректировки. И самое главное, это все равно не забывать про контроль. То есть все задачи, если вы поставили какую-то задачу, вы обязательно должны проконтролировать ее выполнение. К следующему вопросу, как правильно подобрать администратора. Есть определенное, у нас определенные как бы правила в подборе. В нашей франшизе, в принципе, они все описаны. Это четко составленное описание вакансии и обговоренный круг обязанностей. Например, вот небольшая выдержка это не полная, только часть да, как бы объявления. Просто, чтобы вам было понятно, в чем будет состоять ваша работа. Привлечение клиентов, увеличение клиентской базы, найм управления персоналом, организация дня открытых дверей, организация экскурсий по саду, работа с родителями в чате при личном общении, участие в жизнедеятельности детского сада, работа с мессенджерами, работа с онлайн-кассой, с CRM-системой, контроль работы сотрудников, планирование отпусков, контроль методической работы. У нас на этом, конечно, список не исчерпывается, но это вот частично я вам разместила, да, примерно, чем занимается администратор. Как вообще правильно еще подбирать администратора, какие есть принципы? Второе, нам обязательно э, желательно, чтобы у администратора был опыт работы в управлении детским садом или центром. Этим людям, да, особенно когда у них хороший опыт, два года, или пусть даже будет это и муниципальный детский сад, там, правда, придется вносить кор корректировки определенные. Но нам надо, чтобы у нас человек, желательно вернее, работал в каком-то управлении. Мы также рассматриваем и другие сферы, потому что у управленцев, в принципе, если они четко знают, как ставить задачи, они из разных сфер могут приходить да, и справляться. Но вот в первую очередь смотрим опыт в управлении детским садом. Третье, да, это только инициативный человек, это можно понять на собеседовании с оптимистичным взглядом на жизнь. Нам не надо, чтобы в детский сад, да, приходили какие-то унылые люди, да, если вы видите, что на собеседовании человек скован, зажат, вот примерно представьте, что он также будет ваш детский сад презентовать родителям. Четвертое, очень я рекомендую брать людей, у которых есть психологическое или педагогическое образование. Даже вот при, без опыта в управлении, да, может есть какой-то методический опыт, но будет человек этот более грамотно презентовать, потому что он знает особенности детей дошкольного возраста, либо он знает психологию общения с родителями или психологию общения с детьми, с таким человеком будет гораздо легче. Пятое – это кейс-опросы на этапе собеседования и умение работать в конфликтной ситуации. Кейс-опросы – это мы э, даем человеку, да, нашему администратору потенциальному такие задания. Есть, что вы будете делать, если у вас приходят разъяренные родители, у них там упал ребенок, об этом у нас есть тоже отдельное видео во франшизе, как вы будете себя вести. И слушаем, что он отвечает. Да. Мы можем понять, насколько это конфликтный или неконфликтный человек. Дальше. Следующее. Это опрятный внешний вид. И этот человек должен быть одет аккуратно и со вкусом. То есть мы не любим нанимать администраторов, которые одеты чересчур ярко или имеют очень сильно яркий макияж, нет, например, татуировки, да, то есть это человек должен быть опрятным и одеться вкусом. Желательно, чтобы человек, который пришел к вам на собеседование, очень хорошо, когда приходит в каком-то деловом стиле одетый, да, то есть не в каких-то порванных джинсах, а именно какой-то деловой стиль, чтобы человек это лицо вашего детского сада. И выглядеть он должен соответствующим возраст от 27 обычно до 47 лет. Ну, 27 это, как бы я больше сказала, исключение, потому что еще недостаток опыта, но можно тоже рассматривать. До 47, потому что уже обычно в этом возрасте, вот в 40 лет, 36, уже достаточно и взрослые дети. И человек достаточно свободный, и у него уже достаточно опыта в жизни, который он может отдавать да, вашему детскому саду. С такими людьми работать легче. Мы рассматриваем людей, у которых... Либо детей нет, да, если это молодой человек, или дети уже достаточно подрощенные, школьники, чтобы человек у нас постоянно не отпрашивался, никуда не уходил, да, как бы, когда дети болеют, а был постоянно находился на месте. Еще очень важный момент – это грамотная, понятная речь. Я не рекомендую вам брать администратора, у которого какие-то ну, дефекты в речи есть, потому что его будет тяжело слушать, его будет или который говорит очень быстро, его будет тяжело понимать. Речь должна быть четкая, понятная, и самое главное, грамотная. Никаких их, не вот этого быть не должно. Потому что, опять же, это лицо нашего детского сада. Исследование. И я очень рекомендую провести исследование, характеристик, Нашего руководителя, да, то есть потенциального руководителя мы должны протестировать. Для этого я вам подготовила бонус: это тесты на исследование потенциала руководителя. Это тест определения направленности личности баса. Тест опросника мотивация успеха или боязнь неудачи. Опросник исследования уровня агрессивности это тоже очень важно, потому что на первое время это мы можем не понять. Тест поведения в конфликтной ситуации, то есть можно выбрать один или другой. И особенности личности киллера по группам, то есть это эмоционально-волевые качества, коммуникация, интеллект, самодисциплина и приверженность моральным нормам. Я Это все тесты, которые очень часто используются популярными компаниями, большими, крупными, для того, чтобы обследовать, исследовать, да, как бы, нашего руководителя. Я рекомендую вам не всем абсолютно подряд давать этот тест на самом первом собеседовании, а давать только людям, которые вам по остальным характеристикам подошли, и у вас есть определенные сомнения. То есть вы можете провести 2-3 из этих выбрать, да, какие вам больше понравятся. Там по ссылочке у вас будут все эти тесты, и каждому тесту будет ключ, подробное описание. Вот это для вас такой небольшой бонус. А что должен знать администратор в детском саду? Первое. Это принципы общения с клиентом по телефону, принципы личного общения при показе и скрипты наших продаж. Второе. Это как проходит документооборот с родителями, как заполняются договора, анкеты, справки. Третье – это комплектология, принципы поведения в конфликте. Четвертое – это нормы САНПИН, пожарной безопасности, охраны труда, то есть все, вся документация для проверок. Пятое – это работа с персоналом, графики, система контроля, как проводить планерки, как нанимать э, людей. И бухгалтерия, они, в каком-то плане у нас обязательно он должен знать бухгалтерию по сотрудникам. Шестое – это принципы образовательной работы. Это работа с детьми, режим нашего дня, расписание, какие занятия, какие бывают психологические, педагогические приемы в работе. Седьмое, это рекламные мероприятия, принципы ведения соцсетей, контекстная реклама, взаимодействие с подрядчиками по рекламе. Основная наша задача вашего администратора – это привлечение новых клиентов и общение с родителями. Это главный его показатель успеха. Как этому научиться? В нашей франшизе есть обучающий курс для администраторов. Этот курс у нас состоит из 65 уроков на данный момент – Некоторые уроки у нас проходят в записи, другие уроки у нас проходят онлайн. То есть онлайн-встреча. И мы подробно разбираем да, как бы все вот эти вопросы, которые я вам озвучила, в процессе наших занятий. Эти уроки где-то длятся от 30 минут до часу. После каждого урока администратор сдает тест. И мы уже смотрим его, да, обучаем его на пригодность для работы в детском садом. Сейчас мы определим с вами зону ответственности и основные функции администратора. Основная функция, это первоочередная, которую он должен обязательно делать каждый день. этап звон базы новых потенциальных клиентов, ответы на вопросы клиентов и показы детского сада. Также администраторы у нас контролируют рекламные кабинеты, либо взаимодействуют с подрядчиками, с нашими подрядчиками, да, там с контекстологами, таргетологами, взаимодействует ваш администратор. Второе. Заключение договоров с родителями, сбор оплаты с родителей и контроль документации по детям. Третье. Это заказ продуктов питания, контроль кухни, чтобы у нас были правильно заполнены все журналы, и контроль режима питания, чтобы повара у нас не опаздывал и детей кормили вовремя. Четвертое – это закупка канцелярии, обновление игрушек и взаимодействие с разнообразными субподрядчиками. Например, обон пожарной сигнализации. Да, то есть Все субподрядчики, с которыми мы имеем дело, с ними работает администратор. Пятое, тоже очень важное, это улаживание конфликтных ситуаций с родителями и сотрудниками. То есть ваш администратор, он должен быть достаточно неконфликтным человеком, у него тоже будет на тему конфликтологии занятия в определенных ситуациях, как себя правильно повести с родителями. Он должен это четко знать, уметь, и не перекидывать это на вас, потому что это очень сильно бьет по нервной системе руководителя, и вы можете просто очень быстро выгореть. Дальше. Это контроль работы воспитателей, соблюдение режима занятий, да, которое у нас идет, планирование, расписание смотрит и общается с родителями. Контроль деятельности дополнительных специалистов ⁇ это такой контроль, как составление графиков работы да, дополнительных специалистов. Если у нас, допустим, музыкант, то там контроль сценариев идет. Восьмое – это наличие и выдача заработной платы, контроль отпусков и больничных. Это, этим у нас занимается либо бухгалтер да, полностью, но обычно, так как у нас бухгалтер на аутсорсе, у нас этим занимается и администратор, и бухгалтер. Бухгалтер начисляет, оформляет, а администратор выдает. Девятое – это контроль за проведением праздника в детском саду. И десятое – это подготовка к проверкам. Да, если у нас намечаются какие-то проверки по санитарным нормам, по пожарной безопасности и общение с проверяющими органами. Схема контроля за работой управленца, администратора в детском саду. Это схема, именно которая есть в нашей франшизе. У вас, может быть, немножко она расширена, может, вы что-то еще придумаете, но вот что у нас есть? У нас есть таблица контроля клиентской базы и заявок, куда мы вносим, администратор ваш вносит заявки и описывает, что по каждой заявке у нас происходит. Да? То есть какие-то у нас заявки на заключение договора, какие-то показы, какие-то думают. Все это находится в клиентской базе. Второе – это система контроля рекламных каналов, то есть контроль по всем видам рекламы. Это проверка рекламных кабинетов, проверка взаимодействия с таргетологами. Третье – это таблица контроля посещаемости детей. Четвертое – это таблица ну, детей и также сотрудников. Это таблица контроля соблюдения требований по САНПИН и по пожарной безопасности. Пятое – это таблица контроля по педагогической деятельности. Шестое – это бухгалтерский контроль, то есть выдача зарплаты, графики работы. Седьмое – это графики праздничных мероприятий и подготовки к ним. Восьмое – финансовый контроль – это отчеты по филиалу, по филиалу, который сдает ваш руководитель. И девятое – это фото и видео отчеты по филиалу ежедневно в чат. Как вы будете этим пользоваться? Сейчас я открою. Покажу вам, где это находится, в какой папке, и объясню, как этим пользоваться. Так, ага, вот. сейчас секунду, Немная демонстрация. Сейчас я открою у себя на диске, на Google, Да, у вас есть доступ. Мы с вами просто это все внимательно изучим. Это перед ними немножко. Смотрите, у вас есть на вашем Google диске работа детского сада. И в этой работе детского сада есть пятая папка, это таблица административного контроля. Вот первое, это у нас план график административного контроля. Тут у нас идут с вами, то есть это для, именно для администратора. Как контролирует ваш администратор? Ваша задача только проверить, чтобы этот график был заполнен. Второе, система контроля педагогической деятельности. Сейчас я ее тоже открою, чтобы мы с вами посмотрели. Вот. и расскажу немножечко, как это вы будете проверять. Вот у нас тут схема контроля за деятельностью работы воспитателя. Тут у нас, в принципе, 32 схемы. Анализ предметно-развивающей среды в группах, развитие игровой деятельности. Тут описана сама система контроля. Ваша задача, это, это, этим будет у вас заниматься администратор. Просто, рандомно, как бы вы э, любой день да, приходите и что-то одно можете проверить. Заодно проверите работу вашего администратора. Далее. Таблица контроля за праздниками. Это просто тоже заполняет ваш администратор. Вы просто проверяете, как эта таблица заполнена. Заполнена она вообще или не заполнена. Вот у нас идут праздники, планируемая дата проведения, фактическая, расходы на закупку праздника, тут записывает администратор сумму. Ссылка на папку с презентацией и сценарием. То есть он должен создать презентацию и сценарий. И этапы подготовки. То есть здесь мы прописываем, что сделано, что не сделано. И в конце ваш администратор делает на диске, на Google, на Яндекс диске папку, в которую он сбрасывает фото и видео по своему филиалу. То есть вот так, проверяя вот эту папку с фотоотчетами и видеоотчетами, папку с сценариями, вы сможете контролировать деятельность вашего администратора. Табель учета рабочего времени. Это заполняет тоже ваш администратор. Сейчас тоже посмотрим на него. Ваша задача просто проверять этот табель. Тут, в принципе, в этом табеле подробно описаны все обозначения, то есть схема оплаты труда, расчет этой заработной платы. Это делает либо бухгалтер, либо администратор. Ваша задача просто, вот у вас период обычно у нас идет на месяц, Каждый месяц приходите, проверять эти отчеты. То есть вы можете проверить внимательно, можете посмотреть, да, вообще, есть он заполнен, не заполнен. Таким образом вы сможете контролировать, кому сколько зарплата пришло. Таблица посещаемости детям. Так, и сразу я открою клиентскую базу. Таблицу посещаемости по детям. Она распечатывается, раздается на каждую группу. Ее заполняет воспитатель. Тут мы видим, какие дети пришли, какие убыли. То есть тут ставится «Энки болел», «Болел», «Не болел», «Был», там «Плюсики», «Энки» или «Болел». Да? И мы видим вообще, сколько у нас детей, в какой группе и как они ходят. Эти таблицы заполняет воспитатель, сдает их администратору. Администратор эти таблицы... Проверяет, складывает в папку, и вы эту папку проверяете. Клиентская база. Клиентскую базу, то есть вот дети у нас, у нас тут идут дети, то есть дата заявки, имя родителя, телефон, возраст. Имя ребенка, источник, откуда пришла. Обязательно, чтобы ваши администраторы заполняли источник, чтобы вы могли анализировать рекламу. Подробности общения, да, там, приходили на просмотр, не приходили. Повторная связь, какие у них возражения. И далее мы можем распределять, это, это наши нынешние клиенты. У нас есть вкладка, есть у нас клиенты, Бывшие, да, кто ушел, есть клиенты, которые отказались, о которым мы еще можем дополнительно прозванивать, в чем узнать причину отказа. Вот такую таблицу у вас заполняет ваш администратор, ваша задача ее проверить, проверить, чтобы все графы в ней были заполнены. В принципе, тут я уже, наверное, и шаблоны чего-то по филиалу тоже покажу. Это, вас, это сдает ваш администратор, он считает приходы, расходы. расхода, ну, здесь, соответственно, будет ваш филиал. Тут можно, он заполняется автоматически. Мы его загружаем у себя в папку, да, как бы, и на программе считаем, как бы, эффективность работы по каждому филиалу. У нас тут есть приход, есть расход. Тут можно спокойно... Не загрузился... Тут можно добавлять какие-то, вот здесь сцены менять, добавлять главу, убирать, то есть составлять свои какие-то расходы, если у вас что-то есть. И таким образом вы тоже, приходя в свой детский сад, сможете контролировать, да, что у вас происходит, какие у вас у администратора есть ну, как бы достижения, да, то есть сколько детей у нас новых пришло, сколько детей ушло. Сейчас мы остановим эту демонстрацию. И продолжим, вернемся к нашей демонстрации. Вот это все схемы контроля, которые на данный момент у нас есть в франшизе, я вам их показала. Ваша задача их проверять. Теперь я хотела поговорить немножечко про мотивацию: разочарованные, немотивированные, недооцененные работники не могут конкурировать в высоком конкурентном мире. О чем это говорит? Да, когда мы назначаем нашему администратору, какой-то оклад, да, допустим, он идет даже ну, в рынке или там ниже рынка, чуть выше рынка, то у него нет мотива да, как бы делать больше продаж, потому что оклад он в любом случае получает. Поэтому я расскажу, из чего у нас состоит принцип мотивации администратора. Первое это окладная часть. Мы обычно ставим эту зарплату по рынку. То есть, если у вас в регионе там, администратор получает 40 тысяч, то мы ставим 40 тысяч. Второе – это обязательные доплаты за новых клиентов. Мы назначаем, фиксируемную стоимость для администратора одного нового клиента. То есть, привел, допустим, одного клиента в месяц, мы платим или 10, или 15% от стоимости договора. То есть, если у вас в детском саду 32 тысячи, да, вы можете заплатить либо там 3 200, или 3000, либо 5, да, допустим, тысяч, ну, к примеру. То есть у них должен быть стимул, мы должны стимулировать их, чтобы у них было желание каждый месяц приводить во много-много детей. И третье – это доплаты за подмену. Если у вас заболел воспитатель, у вас администратор обязательно возлагает на него функцию замены определенного сотрудника. Потому что он, он, может получиться, что у вас заболеет много человек, и администратор придется поставить там на один-два дня, замещать кого-то из воспитателя. Да? Он это должен знать, он должен быть к этому подготовлен и должен быть, соответственно, замотивирован. То есть мы обычно платим, смотрим, допустим, день у нас у воспитателя половиной ну, тысячи выходит. Мы доплачиваем администратору пол ставки, потому что он не, не совсем успевает делать свою работу. То есть мы не платим ставку воспитателя половиной тысячи, мы платим пол ставки, то есть 1250, да, как бы за этот день. И тогда у него будет мотивация тоже замещать ваших сотрудников. Введем итоги. На сегодняшнем занятии мы с вами узнали, что такое делегирование, в чем его цель и задача. Изучили правила эффективного делегирования, поняли, как правильно подбирать и обучать администраторов, определили зону ответственности администратора, определили схему контроля за работой администратора, как вы будете контролировать, да, изучаете таблицы, и узнали принципы мотивации, как нам его замотивировать, чтобы человек работал хорошо, долго и спас вас от, постоянной занятости спасибо вам большое за внимание мы с вами увидимся на следующем занятии всего доброго